Bonjour, лизами! Здравствуйте, друзья! Яблочный пирог перевертый штатен ⁇ один из самых легких и вкусных яблочных пирогов. Я готовлю его чаще, чем остальные изделия из яблок, потому что нет ничего проще. А из всех разновидностей татенов предпочитаю вот этот вариант. Очистив яблоки от кожуры и вынув сердцевину, режу его пополам а затем еще на 4 части. Топлю сливочное масло и отправляю к нему сахар. Это для карамели, без которой татен не татен. Карамель нужно постоянно помешивать, пока она не приобретет светло-коричневый цвет. После чего отключить плитку. На немного остывшую карамель выложить дольки яблок в круговую. Чем больше яблок, тем насыщеннее пирог, поэтому плодов не жалейте. Придать интересные нотки яблокам можно приправив их корицей или ванилью. Далее затягиваю форму фольгой и включаю плитку на сильный огонь минут на 5 не больше. Через положенное время убираем фольгу и накрываем яблоки в карамели пластом слоеного теста. Защипываем края, делаем отверстие в середине пирога и в духовку на 30 минут. После выпекания пирог нужно сразу перевернуть. Делать это нужно очень осторожно. Пирог готов, осталось подождать, когда он немного остынет и приступить к дегустации. Пробуйте, готовьте этот прекрасный пирог, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянту!